Вот про это я и говорил. Ты посмотри, какая высота! И посмотри, какая дичь! Мне даже в обычной игре сжимается одно место, когда я хожу по краю перед морем лавы. <с tenido appeal> Ты что делаешь? Ты больной что ли? Иди домой! Крепость! Да ладно, серьезно? Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и я, наконец, возвращаюсь в Майнкрафт VR. Я очень давно хотел в него вернуться, потому что я вспомнил одну очень важную вещь. Я хотел спуститься в VR в ад. Это такое место, которое произвело на меня впечатление, даже когда я играл в обычный Майнкрафт. Там большая высота везде, да, там страшный капец, короче говоря. Везде монстры летают, и, короче, мне кажется, что в VR это будет настоящий хоррор. Для меня, я думаю, что я буду бояться от всего, что вокруг происходит. И вот хочется себя испытать. Поскольку у нас авиары, поскольку я болею, я прошу прощения за свой хриплый голос, хотя ему уже становится лучше, поэтому стримы, скорее всего, скоро вернутся к нам на канал и за качество моей петлички, которая, естественно, уступает очень сильно к качеству моего микрофона обычного студийного. Для начала нам нужно построить портал в ад. Для этого я уже подготовился. Здесь у меня уже есть шахты, которые вы могли видеть в предыдущих сериях. Кстати говоря, если вы их не видели, у меня есть даже целый плейлист по Майнкрафту VR, между прочим. Можешь сюда зайти, да, и глянуть. Не часто захожу в vr Майнкрафт, потому что здесь много рутины, здесь довольно-таки сложно все очень делать в VR, пусть и очень увлекательно и классно. Так, погоди, у нас здесь кто-то выпендривается на нас? Иди сюда, блядь. На! Умираты! Давай! Минус! А! не не не не не не щит Подожди! Так! А! А! Где мой щит? Где щит? а! А! Подожди, чем я тебя бью? Стой! Меня сейчас убьют, пацаны! Да, хорошее начало. Ничего не скажешь. Так, на, на, на, на, на. Я забыл, как щитом пользоваться. Ну умирай! Почему ты не умираешь? Так, вон еще идут ребята. Подожди. Мне надо просто спуститься там внизу лава, ребята. Вы вообще не вовремя совершенно. Так, давайте, раз я не умею пользоваться щитом в VR, обойдемся без него и будем надеяться только на мой скилл. Умирай! Минус. А, подожди, ведро воды не набрал, пошел с ведром пустым. Смотри, какой дурак. Сейчас, погоди, воды. Я наберу в ведро, чтобы мы обсиден могли сделать и добыть. Все, с водой, правильно? Теперь ведро с водой. Погнали вниз обратно. Жалко, что VR не приспособлен, так чтобы я с одной руки кушал себе вот этот вот замечательный жарный лосось, а другой сражался, было бы очень удобно, но нет, это же, по поскольку это просто модификация, да, сами понимаете, просто подогнали стандартные механики Майнкрафта под VR, подогнали замечательно, ничего не могу сказать плохого, конечно, но и все-таки чего-то, естественно, не хватает. Так, нам нужно найти, где же здесь у меня была лава. Во, вот тут, и тут нас ждет уже братильник, погоди! А! Умирай, скелетон! Изи. Опа. Привет, брат. Ну что, давайте поговорим с нашим другом. А! Ах ты, твою мать! Плохо с ним поговорили, ну ладно, я живой. Ничего страшного, боже мой, как же неудобно. Все, обсидиан есть. Мы же здесь можем добыть. Нам, в принципе, 10 штук добыть, и будет достаточно. Главное не отъехать и не просрать мою кирку. Алмазную, потому что у меня не так много алмазов в этом мире. Так, а пока я занимаюсь этим эм, увлекательнейшим занятием, ребята, у меня к вам такая просьба, если честно, я бы хотел дальше снимать видосы по Minecraft VR, но я не знаю, что тут делать, единственная мысль, которая приходит мне в голову, это чтобы вы мне предлагали какие-то там, я не знаю, ну не челленджи, но просто какие-то такие... Задание, не знаю, хотя нет, но ну, это челлендж получается, челлендж это и есть задание. По тому, что мне попробовать в VR. Вот, например, сейчас мы пойдем а, в VR, посмотрим, как в нем выглядит ад, посмотрим, как он в VR воспринимается, что еще можно такое проверить, что еще можно такое сделать. Поэтому я буду очень сильно вам благодарен, если мне в комментариях, конечно же, напишите, да, и предложите какие-то идеи для VR-видео по Майнкрафту именно. Тут надо быть очень аккуратным, чтобы в лаве не утонуть. Нам нужно 10 10 обсидиана насколько я помню сколько у нас сейчас у нас 5 всего 5 осталось ой опасно давай вы себе не представляете насколько жестко воспринимается все это виртуальной реальности стрёмно скажу вам честно давайте вот здесь уголочек встанем и аккуратно продолжим добывать все две три штучки мне осталось собрать чтобы построить портал в ад самое обидно что в вире нету кнопки отойти назад можно идти только вперед по крайней мере я ее не нашел Изи. Сколько? 10. Все, нам этого хватит. Как всегда, здесь потерялся. Где выход? Так, кто-то выпендривается. Подожди. Умирай! Умирай! Ай! Ну давай, изи. Вот выход. Я, блядь в другую сторону шел совершенно. Пол дела, считай, сделано. Сейчас мы уже с вами отправимся в ад. Я не буду там делать ничего такого особенного. Я просто хочу посмотреть, как он в vr воспринимается. Мне надо еще построить портал. Мне очень не хочется делать этого ночью. Плюс мне надо разгрузить... Все, что у меня есть, то, что мне не нужно. Вот, и я не буду там ничего добывать, ну, мы что-нибудь там, может быть, возьмем. Но в целом я просто хочу зайти в ад, поисследовать его. Может быть, мы найдем, конечно, замок сразу, но я, если честно, в этом сомневаюсь совершенно. Нам не нужно, что, щит? Щит я даже не знаю, я, я так и не понял, как пользоваться МВР. Если кто-то из вас знает, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Давай ведро возьмем, может быть, для лавы. Еды какой-нибудь, чтобы там не помереть с голоду, и было чем восстанавливать себе... Здоровье. Так, а готовой еды у меня нету, конечно. Я бы лук себе сделал на всякий случай, отбиваться там от всяких негодяев. Еды нет, еду тоже надо готовить. Давайте возьмем с собой немножечко... А! Ты что ты делаешь? Негодяй! Горишь? Горишь, падла? Минус. Кого из вас больше всего? Овечек. Так, первым умирает черный, конечно же. Надо было мне их лучше разводить. Ребята, надо было лучше... Что ты? Тоже умереть хочешь? Давай. 7! Но этого хватит пока. Погнали. Сейчас это быстро приготовится, а я посмотрю, пока еще у нас лук делается. Потому что я что-то даже и не помню. Три нити и три палки. если у меня нить? Две. Это все, что ли? Серьезно, две нити больше нету? Слушай, ну это беда. Тогда без лука нам придется отправляться. Потому что сейчас я не знаю, где нам пауков искать, чтобы нить с них выбивать. Как-то я их, видимо, слабо... Бил, мало у меня их тут было, с слухам было бы очень хорошо воду, но пока ладно, давайте быстренько, пока еда готовится, построим портал уже, наконец. Вот, и поджигаем, все правильно, да? Я уже, видите, подготовился даже платформу, чтобы мозги не парить. Так, все, огнивы тоже есть. Поджигаем наш портал. Изи. Все, теперь мы можем на Изи переместиться в ад, давайте последнее сейчас приготовление. К этому сделаем. Во-первых, уберем все, что нам не надо. Еду мы сейчас заберем. Немного еды у нас готова. Я надеюсь, нам этого хватит. Нам нужно сделать меч. Крафт, короче, в VR очень замороченный и долгий, намного дольше, чем вы этим всем занимаетесь в обычном Майнкрафте. И пусть эта модификация действительно хороша, она правда очень хороша. Она прям великолепная, даже сказал. И я получаю от нее истинное наслаждение, но, к сожалению. Она не идеальна. Что, перемещаемся? Наконец. Вот сейчас будет жесткая. Здрасте. О, уже начинается. Господи, боже мой. Вот про это я и говорил. Ты посмотри, какая высота! Боже, какой ужас! Это очень жестко воспринимается Вяре. Это просто. А, а! Лава! Что за лава? Откуда взялась? Откуда взялась лава? Твою мать! Не пройти теперь обратно? Что случилось? А тебе похрен, да, на лаву, братан? О, приключение начинается. Так, теперь у нас главная задача это из ада выбраться. Но давайте сделаем это чуть попозже. Сейчас пока давайте добудем себе материалы, чтобы делать из него мосты. Я должен был умереть сейчас от этой лавы. Я ее в последний момент увидел и свалил. Мы сможем, в принципе, спокойно себе построить проход сквозь эту лаву. Правда, такой очень опасный. Так, слушай. Блин, это будет сложно. А, нет, не сложно. Изи. ХА! Кто здесь профессионал? А, все. К порталу мы нашли спокойно проход. Все хорошо. Такая здесь атмосфера жесткая воду, я вам скажу честно. Давайте просто куда-то пойдем. Вот здесь аккуратненько. Аккуратненько. Выбираться из ада я планирую в своем же портале, то есть я не буду пока никуда перемещаться на большие расстояния от своего дома, потому что это бессмысленно. Главное не потеряться, потому что я могу очень легко в аду потеряться. Я думаю, о, здорово. Потому что с моим топографическим кретинизмом это совершенно несложно. Но что это за дичь? Что так везде опасно, алло? Так, ну к этому парню мы сильно приближаться не будем, чтобы он не агрелся, потому что сейчас я его тупо не осилил. Здравствуйте! Уу, вот это дичь! Опасность от лавы и опасность от высоты ощущается в Виаре намного жестче, просто в разы жестче. Я предлагаю, что случилось? А, а вот и мой друг, мой лучший друг. Привет! Не стреляй в меня, подожди. Я хочу себе побольше добыть вот этих блоков, чтобы строить из них себе мостики. главное, чтобы я до лавы не докопался, правильно? Потому что там 20-30 штук, мне, естественно, не хватит на какой-то большой серьезный мост, если я хочу попасть в какие-то места отдаленные. Потому что, как вы видите, мы оказались на таком, я не знаю, как это назвать, остров. Но это вряд ли можно назвать островом, конечно. Сколько у меня? 64? Ну давайте побольше. Эта хрень, ну что, не смотри на меня! Что, сломал что ли? А Киркут я взял с собой, умник. Еще одну взял, слушай, молодец какой я. Одну, вообще одна это маловато. Особенно если я хочу куда-то далеко пойти. Хотя я ничего не планировал. Я просто планировал спуститься в ад и немножко его здесь поисследовать и посмотреть, что тут есть. Но для этого мне нужно собрать блоков э, побольше, чтобы я мог делать себе мостики. Надо еще понять, как тут приседать, чтобы вниз не свалиться. Вроде какая-то кнопка была. Приседание? Так, ну я думаю, такое количество блоков нам хватит, да? Там получается около 200. На короняк мы, конечно же, сможем накопать себе еще. О, что мой. А вот здесь, в принципе, можно спуститься аккуратненько так. К ребятам. Особо не напрягаясь. Было бы классно крепость найти, ребят. Было бы вообще великолепно. Что-то там, по-моему, ничего нету. Тихо-тихо-тихо-тихо. Такс. Вот, спокойно. Спокойно. Ух, ё. Ты посмотри, какая высота, мы вообще хрен знает, где, на каком уровне это находимся, ада. А какой высоты ад, я, естественно, честно, не знаю, сколько блоков. Так, ладно, пора строить, мне кажется, и надо понять, как приседать. Вот я присел сейчас, можно вот здесь проверить, паду я тут. А, нет, все, вот. А? так. Э. Все, но ну здесь я вроде упаду, если то я не умру. Ой, у меня мало жизни, надо покушать. Давай. Здравствуйте, дамы и господа. Ау! Все равно? Серьезно? Все, теперь еще выберемся. Ты посмотри, какая дичь. Ну-ка дай-ка, присядем. Ты видишь? Ты посмотри, какая дичь! Не-не-не-не, погоди, туда еще рано. Пока просто гуляем. Просто гуляем по аду в надежде увидеть что-то интересное. Почему мне так повезло? Вот, скажите мне, пожалуйста, почему мне надо было обязательно высадить в каком-то таком месте? Тихо, тихо, тихо. Рискованно поступаю, ребята. К сожалению, не вижу я никакой ни крепости, ничего вообще такого. По крайней мере, пока. Ну что, давайте рисковать? У меня ноги трясутся, если честно. Тихо. Так, ладно, я потихонечку начинаю привыкать. О, что я нахожусь жив, что я нахожусь в VR, и и вот к этой высоте жесткой. Это да просто в VR это ощущается намного э, страшнее. Мне даже в обычной игре это сжимается одно место, когда я хожу по, по краю перед морем лавы. Фу. Ну что, ни, ни, ни крепости, ничего нету, точно, я бы просто бы полазил бы с радостью в ней. Крепости. О, здорово! Подожди, не стреляй! Ты меня не видишь? Улетай. На крыльях ветра, пожалуйста. О, крепость! Да ладно! серьезно? Серьезно? Дружище, я только крепость нашел, Отстань. Тихо-тихо-тихо-тихо. Уберите ее. Ты что делаешь, у больной, что ли? Иди домой! Я так и знал, что надо было лук сделать. Ребята, защитите меня от нее. Здесь где-то крепость. Где-то здесь, совсем рядом. Вот она, смотри, изи, прям сразу рядом с моим порталом. Ты посмотри. Подожди, а если я пройду чуть подальше, вон туда. Ну вот оно. Все, нашли, да? Теперь надо подумать, как получше туда пробраться. Крепости к этой. Пока чуть-чуть еще кирки, запас кирки у меня есть. У меня просто только одна кирка. Соответственно, далеко я, конечно, не пройду. Пожалуйста, можно без лавы? А, понял? Я понял. Без лавы, игра, я тебя молю, без лавы. Блин, скоро конец в моей кирке. И придется нам мосты к ним устроить, да? Так, а давай посмотрим, осмотримся хотя бы. Насколько мы далеко? Привет, ребят! Ты же не упадешь, брат? Так, у меня есть идея получше. Приседаем. Тихо-тихо-тихо. <смех> <смех> Блин, вы не представляете, как все в яре страшно. Я говорю, реально ноги трясутся. Тихо. <свес> <свес> <свес> так, ребят, я думаю, на этом сегодняшнюю нашу серию можем закончить. Да? Пишите. Пожалуйста, в комментариях. Что вы хотите, чтобы я еще сделал в Minecraft VR? Мы можем, в принципе, вернуться в крепость, можем продолжать исследовать мир, можем что-то построить, можем, я не знаю, какую-то вышку сделать, там попрыгать с нее в воду, ну и так далее, и так далее. Сейчас я прыгнул в лаву, я думаю, этого больше, чем достаточно на сегодня. Не хочется сейчас туда возвращаться. Все сгорело, все потеряно. Блин, этот скелет вылез просто ногой и столкнул меня. На самом деле, я, по-моему, сам туда упал когда пытался убежать. Вот так вот, не поддавайтесь панике, ребята, оставайтесь здоровыми. На сегодня это все, с вами был Мародер 120 Гигабайт, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, конечно, если вы еще не подписаны, и надеюсь видеть вас на своих стримах или э, на следующих видосах. Всем жестких респектов, йоу!